Здесь заканчивается деревня. И там какой-то промежуток проходит, и будет деревня хуторбор. Здесь кто-то себе яму делал. Но там на тех шопках растет много-много земляники. Последние дома. Вот впереди река Мельчуга. И хутор Сейчас зайдем до речки, посмотрим речку. Она очень мелкая. И развалена там такая стоит. Сейчас на нее зайдем. Хотим, конечно, зайти до кладбища, но дети сопнут. Не получится, скорее всего. Кладбище где-то полкилометра, в принципе, недалеко. Вот такая река Мельчука. Здесь очень мелкая речка. А как у нас лавна, скорее всего. Но ну, она впадает уже в устья приток устье небольшой и вон там развалено бор встречает нас такой разваленный ну и вполне цивильными домами вот домик и там дальше пойдем там еще будут нормальные дома сейчас зайдем в этот дом посмотрим как он старый, Медий, да, Меня Это утор. Велосипедисты ездят. Ну, угу. Похоже, в дом не попасть, если пасть, то можно провалиться. На кроватку. Разваленную печку. Мы и всё. Там дом Не, туда не залезем. Там все это развалино.